Моя первая съемная квартира в Польше и будет начинаться новая эра видеосъемки. У меня обычно бывает куча актуальных вакансий, конечно же, без обмана и Кидалова. Границ не существует. Ваши границы только в вашей голове. Следите за моим творчеством, потому что будет очень круто, друзья. Всем привет, дорогие друзья! Если вы смотрите это видео, значит с вами, как вы уже наверняка догадались, канал Work and Life и я его ведущий Антон Белюк. И моя первая съемная квартира в Польше, так я назвал этот видеоролик, потому что он будет о том, как я переезжаю на свою первую съемную квартиру в Польше и вообще первую съемную квартиру в моей жизни. То есть выезжаю из хостела, в котором я жил от группы Прогресс, и ухожу в свободное плавание. Это весьма знаменательный день в моей жизни, и я мотивирован просто невероятно. И мотивирован я невероятно еще и потому, что это будет не просто квартира, друзья, это будет еще и видеостудия. Я снял двухкомнатную квартиру за тысячу злотых. Это очень хорошая цена, к слову говоря, для Польши за двухкомнатную квартиру, пускай там такое полуподвальное помещение на первом этаже дома, но тем не менее там будет. Комната как спальная, так и отдельный мой кабинет, в котором я сделаю видеостудию для соответственно съемки видосов для своего видеоблога. Посмотрите, пожалуйста. Извиняюсь за бардак. Конечно, еще не все собрано, но большинство сумок уже собрано. Здесь видеостудия И осталось упаковать только ноутбук. Собственно, ну еще пару вещей по мелочам. Так что, друзья, устраивайтесь поудобнее и я начинаю. Вперед. Переезд начинается. Увидимся уже на новой квартире, на новом уровне и на новом этапе развития. Поехали. И вуаля. Вещи загружены. Что друзья, вот мы и приехали на мою новую квартиру в Белостоке, которую я буду снимать. И посмотрите. Ванна, все в порядке, Все в принципе классно сделано, несмотря на то, что в принципе такое -то как бы полуподвальное помещение. Вот здесь у нас зал. Скромно, но со вкусом, скажем так Кухня тоже, все в порядке Вот такие условия, напомню, это тысяча злотых Вместе со всеми оплатами И вот вторая комната, где будет моя светостудия И будет начинаться новая эра видеосъемки И, внимание, старт! Уже второй раз я заказываю что-то через Amazon. Первый раз это был микрофон, и вот сейчас я заказал целую светостудию. Было хрупкое, как видите, ну здесь всякие различные светоприборы, все такое. Я боялся, что что-то может прийти в разбитом состоянии, но нет, все пришло в идеальном состоянии. Поэтому всем рекомендую Amazon. Доставили точно в срок, без всяких проблем и Благодаря этому я выйду на новый уровень. К слову, стоило мне все это добро, всего 100 евро, настоящая светостудия. Уже в собранном виде, вы это все увидите очень скоро на моей квартире, которую я буду снимать. Там будет отдельная комната, где будет мой кабинет и соответственно данная светостудия. Так что следите за моим творчеством, потому что будет очень круто, друзья. Boom. Ну что ж, друзья, вот оно, воплощение мечты в реальность. Первая светостудия, видеостудия канала Work and Life. История будет твориться на ваших глазах. Еще буквально полгода назад я работал в Польше на стройке обычным разнорабочим. Ходил по колено в грязи, таскал сэндвич панели вот в этой самой каске. И жил околачивался по различным ночлежкам, дешевым гостелам, по 3-4-5 человек в комнате. Сейчас же я работаю в офисе координатором в Польском агентстве по трудоустройству группа прогресс. Помогаю вам в трудоустройстве в Польше. Вот снял квартиру 60 квадратных метров, двухкомнатную, оборудовал свою видеостудию, канал на ютубе набирает обороты с каждым месяцем. И это только начало, друзья. Все это я вам говорю не для того, чтобы показать, какой мол якор самщик нет. Все это я вам говорю именно для того, чтобы... Донести до вас мысль о том, что любой, абсолютно любой и каждый из вас способен не только на это, но и на гораздо большее. Пределов и ограничений нет. Пределов только в вашей голове. И если вы себя представляете в будущем просто строителем, то это ваше будущее. Стоит вам только расширить рамки своих мыслей, своих представлений о своем будущем, расширить границы своего мышления а лучше вообще их стереть и вашим возможностям не станет пределом и про вот это вот можно будет забыть раз и навсегда. как я и сделал ну а начать с обычной работы разнорабочим либо по специальности там специалистом сварщиком как я начинал сварщиком либо на любой другой работе без специальности на, на конвейере на выкладке каких-либо товаров где бы то ни было каким-то ремонтом в общем на каком-то заводе где угодно друзья начать с такой работы в польше это весьма и весьма неплохо тут главное выйти из зоны комфорта собраться с духом поехать чтобы зацепиться сделать документы выучить язык Подставить перед собой конкретные цели и поэтапно идти к ним. Поэтапно идти к ним, воплощать свои мечты в реальность, как это делаю я на ваших глазах. Добиваться в жизни успеха и быть счастливым, выводя свое существование на качественно новый уровень. Ну, а как все это делать, я расскажу вам на своем канале, отталкиваясь от собственного опыта. Также я помогу, естественно, вам с работой в Польше. Те из вас, кто по каким-то причинам еще не решился поехать, либо находится в поисках той самой работы, то обязательно советую вам обращаться ко мне, так как у меня обычно бывает куча актуальных вакансий, конечно же, без обмана и кидалова от польского агентства по трудоустройству группа Progress, в котором я уже вот уже как полгода работаю координатором. В общем, друзья, впереди нас ждет еще куча всего интересного. Поэтому, если вы заинтересованы в жизни и в работе в Польше, первое, рекомендую настоятельно подписаться вам на мой канал в Телеграме. Там я выкладываю не только свои видеоролики с Ютуба, но и все актуальные вакансии в Польше на любой цвет и вкус. Там же будет их подробное описание. Но самая главная фишка в Телеграме заключается в том, что каждая новая выложенная Вакансия там, оповещение у каждой новой выложенной вакансии автоматически приходит на ваш мобильный телефон, где бы вы ни находились. Но это, конечно же, только в том случае, если вы подписаны на мой канал в Телеграме. Так что, подписывайтесь обязательно, незамедлительно. По ссылочке, которую вы найдете в описании к этому видео, там же будет ссылочка на мой инстаграм-канал, номер моего мобильного телефона. Вы, как всегда, можете сейчас уже увидеть в нижней части своего экрана, там вайбер и ватсап. Звоните в любое время или пишите. Отвечу, скорее всего, вам в будние дни с 9 часов утра до 4 часов вечера. Но, а писать звонить можете, как я уже сказал, в любое время. Там, когда уже буду на работе, я вам либо отпишу, либо перезвоню. Ну и конечно же, если вы по какой-либо причине еще не подписаны на мой канал на YouTube, то сделать вы сможете это уже очень скоро, нажав на кружок с моей фотографией, который вскоре появится в правом верхнем от меня углу вашего экрана. Пишите комментарии под этим видео, задавайте свои вопросы, связанные с жизнью и работой в Польше на любые темы. И... Не забывайте ставить лайки, либо дизлайки под этим видео, в зависимости от того, понравилось ли вам оно. И помните, дорогие друзья, границ не существует. Ваши границы только в вашей голове. До встречи в Польше и всем пока.